Здравствуйте, друзья! После того, как наш клиент сформировал с психологом представление о жизни, о мире, о будущем, в котором он хочет жить, как ни странно следует вообразить и вдуматься и присмотреться, а кто же именно в том счастливом будущем будет жить. И речь сейчас в большей степени идет не об окружении, то есть друзьях, родных коллегах нашего клиента, а о нем самом. О нем самом, но о другом. Почему о другом? Потому что сегодняшний клиент не имеет всего того, что он хочет иметь в будущем, а воображаемый будущий имеет. То есть фактически это разные люди. Два разных человека — сегодняшний и будущий. Сегодняшняя девушка, которая не замужем и которая проводит вечера в интернете, и та будущая, которая замужем — это два разных человека. Сегодняшний клиент, мечтающий в маршрутке о современной дорогой машине и будущий, который ее уже имеет — это два разных человека. Сегодняшний клиент, который работает на автомойке, и будущий, который разрабатывает программное обеспечение в светлом и просторном офисе — это два разных человека. Клиент, который принимает лекарства по расписанию и испытывает физические ограничения в связи со своим состоянием здоровья. И человек из будущего, который активно проводит время на работе в спортзале, на пробежке, на велосипеде. Это два разных человека и так далее. И таким образом, если клиент хочет достичь свою цель и воплотить свою мечту, ему придется превратиться из одного человека в другого. И в первую очередь необходимо понять, в кого же следует превращаться. И поэтому психолог, чтобы облегчить задачу клиенту, Задает ему вспомогательный вопрос. А что представляют из себя люди, которые уже добились того, чего добиться хотите вы? Как они выглядят, какого они пола, какого они возраста? Чем они заняты? За счет каких своих качеств, способностей, возможностей и путем каких действий они добились желаемого? Есть ли у вас примеры таких людей, но, к сожалению, психологу везет намного меньше, чем подруге, так как в откровенном разговоре с близким другом абсолютно приемлемо сказать, я хочу машину такую, как у Вовки, вот повезло же с мужем Наташке, хотел бы я такую работу, как у Сергея, сидишь себе на ставке и голова не болит и так далее но психолог это не подруга, и поэтому мы не ожидаем в его адрес никакой откровенности. И поэтому он зачастую слышит фразу: У меня кумиров нет. И это худшее, что может сделать клиент. фактически он отрицает исторический и общечеловеческий опыт. Он не хочет воспользоваться накопленными знаниями, опытом, выводами предшественников, которые добились своих целей и желаний, и он хочет начать с нуля. Но если во всем начинать с нуля, то сначала каждый из нас должен был изобрести правила сложения и вычитания в столбик, изобрести таблицу умножения и к пенсии сформулировать теорему Пифагора. Мы ведь так не делаем. Мы пользуемся знаниями предшественников. И берем за основу наработки многих людей и многих поколений. И точно так же следует принять за основу и чужой опыт в плане достижения или воплощения чего-либо. То есть для наиболее легкого, быстрого, комфортного достижения цели желательно иметь примеры достижения этой цели или подобных ей. Для чего? Чтобы... Восхищаться людьми, которые добились, для того, чтобы преклоняться перед ними, молиться на них, завидовать им? Конечно, нет. Для того, чтобы воспользоваться принципом «хочешь научиться? Подражай». То есть, нашему клиенту необходимо просто перенять те качества, таланты, способности, возможности, за счет которых люди и достигают обычно эту цель, которую клиент перед собой поставил. И если клиент заявляет «у меня нет кумиров», то на самом деле он просто обманул и психолога и подругу, так как он вовсе не хочет решения своей проблемы, и достижения своей цели и воплощения своей мечты. Вы можете вообразить несколько диалогов, которые могут произойти между неким спонсором, способным решить любую проблему и неким клиентом. «Хочешь, я подарю тебе машину?» Нет, что вы, не хочу, я хочу сам заработать денег и купить машину. Хочешь, я возьму тебя на высокооплачиваемую работу с перспективой карьерного роста в просторном светлом офисе и с прекрасным коллективом. Нет, что вы, что вы, я хочу получить еще 8 дипломов и дорасти до этой должности с нуля. Хочешь, я подарю тебе 10 тысяч долларов и ты погасишь свой кредит. Нет, что вы, я сам потихоньку буду работать на трех работах и выплачивать его в течение 10 лет. Хочешь наслаждаться жизнью? Нет, что вы, я сейчас очень сосредоточен на диетах, чистках, здоровом образе жизни, процедурах и самокопании. И когда я все перекопаю и очищусь, только тогда я смогу быть счастлив. То есть, декларируя цель: Хочу быть здоровым, счастливым, иметь. Хорошую машину, хорошую работу и так далее. На самом деле подобный клиент хочет всего лишь подпитывать свое эго и свою гордыню и пытается доказать самому себе, что он не бездельник. И на этом этапе подруга просто отпадет, так как она не сможет помочь с этими убеждениями, а психологу придется с этим работать. Тот клиент который согласился просто быть здоровым, счастливым, купить машину, квартиру, найти хорошую работу, интересно проводить время, в очередной раз подтвердил свою готовность к достижению цели и воплощению мечты. И поэтому он снова бросает кубики и делает следующий ход. Он задается вопросом «А почему же другие смогли, а я не смог?». И самый легкий способ узнать, почему другие смогли, а клиент не смог, это сравнить. И психолог предлагает клиенту сравнить себя с успешными другими, которые смогли. И интересует все. Рост, вес, цвет глаз, волос, одежды, стиль прически, стиль одежды, выражение лица, направление взгляда, особенности речи. Что отвечает нам клиент? Рост одинаковый у обоих, но добившийся держится более прямо и за счет этого выглядит стройнее и выше. Цвет глаз одинаковый, но сегодняшний клиент смотрит в пол, глаза полуприкрыты, добившийся смотрит прямо или даже чуть выше горизонта, глаза широко распахнуты и, можно сказать, глаза горят. У сегодняшнего клиента Одежда мешковатая, серая, подходящая для людей с профессией низкого статуса. У добившегося одежда может быть любого стиля, как ни странно, от делового до спортивного, но она качественная и новая. И далее психолог задает вопрос, а чем же оба из них заняты утром? Клиент с недовольным лицом идет по улице, ругается с кассирами в метро, с кондукторами в автобусе, с пассажирами в маршрутке. На все язвительно реагирует, все критикует, а когда устает, проваливается в себя, надев наушники. Добившийся позанимался физкультурой на стадионе или в спортзале, принял душ, выпил свежевыжатого сока и в прекрасном настроении спешит. Своим целям. Хорошо. Чем же они заняты днем? Чем они заняты вечером? Днем сегодняшний клиент смотрит на часы, ждет окончания рабочего дня, вечером в растянутой и застиранной одежде смотрит телевизор или развлекательные видео в интернете. Воплощающий свои мечты анализирует день, строит планы на завтра, общается с теми, кто может ему помочь в достижении целей, взвешивает и планирует, как еще он может улучшить свою жизнь, какие для этого необходимо совершить действия. И психолог уточняет, а если обобщить, о чем они думают, о чем они говорят, как они реагируют. Ну, клиент в основном задается вопросом, почему ему не повезло, что его привело к такой жизни. Осуждает окружающий его жизнь и мечтает о том, чтобы, может быть, выиграть в лотерею, может быть, уехать в другую страну или хотя бы получить наследство и так далее. Добившийся и воплощающий сосредоточен на том, как он может еще улучшить свой уровень жизни и комфорта, повысить свою производительность, доход, состояние здоровья. И снова психолог спрашивает, а чем тот человек, который добился, желаемой цели явно отличается от клиента в чем он явно превосходит клиента а в чем клиент явно уступает и за счет чего он выглядит неудачником ну тот который достиг желаемую цель и воплотил мечту он позитивно настроен к миру он сосредоточен на том чтобы увидеть все, что может его порадовать или как-то пригодится в достижении его целей. Он берет на вооружение и запоминает все, что может ему пригодиться при случае. В основном он пребывает в хорошем настроении, никогда не конкурирует, а только копирует понравившиеся ему особенности. И в основном он сосредоточен на мечте, а не на каких-либо трудностях. С ним хочется находиться рядом. Он заряжает силой, хорошим настроением. А что касается того клиента, которым он является сегодня, в основном он смотрит в пол, он не улыбается, не смеется. Если смеется, то он над собой, высмеивает свою судьбу, свою жизнь, недоволен всеми сферами своей жизни, но при этом оправдывает себя тем, что от него не зависит ничего и ничего изменить нельзя. И мы догадываемся, что он неудачник, так как он не действует и не планирует действовать. Он просто озвучивает свои недовольства. И, кстати, нахождение рядом с ним испортит настроение любому и в его присутствии лучше молчать. И только получив ответы на все эти вопросы, можно сформировать. Образ клиента, который будет соответствовать тому будущему, в которое он хочет попасть, и действительно достичь ту цель, которую он хочет достичь. И тогда психологу остается донести желаемый образ клиента до его сознания и его подсознания, а клиенту необходимо начать жить так, как он хочет жить в будущем, то есть уже сегодня, невольно копируя поведение, действия, реакции, способности и возможности тех людей, которые уже достигли эту цель и воплотили это желание. То есть психолог должен помочь клиенту уже сейчас начать проживать то состояние, в котором он хочет пребывать по достижении цели. А клиент должен не сопротивляться, а стараться уже сейчас начинать быть в том состоянии, ради которого ему и требуется достижение цели и воплощение мечты, и в результате этого он станет способным совершать определенные действия, следовать определенным стратегиям, которые и приведут его к достижению его цели. А мне остается напомнить вам, что если вы хотите виртуально пройти весь путь с нашим клиентом, до последнего визита и узнать, что же на самом деле делает профессиональный психолог со своим клиентом, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски из цикла видео «Почему психолог не подруга?» И до встречи в следующем видео!